Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы рассмотрим, на наш взгляд, немаловажную тему, обсуждения, которой чрезвычайно актуальна в наши дни, да не только в наши. Это касается не столько религии, не даже духовности, которую это понимает современное общество. Давайте обсудим сегодня вопрос, зачем нам нужна религия? Кому нам? Больше мужчинам или женщинам? Пожилым или молодежи? Что нам дает духовность и является ли религия в полном мире выходом для духовности русского человека? Как вы считаете, нужно ли молиться тем, кто вполне счастлив и устроился в жизни, или же религия притягивает как магнитом, в основном пожилых, стремящихся, так сказать, к переосмыслению своего жизненного пути, и переходу в неизвестность? Сегодня мы даже не будем затрагивать вопрос, есть ли Творец. По ряду признаков мы определимся, что есть. Что же делать нам с этим дальше? По якобы предсказаниям Этерокресии и Ванги, Россия ждет великое будущее, если мы поднимем свое предназначение, на этой земле, и определимся с духовностью, талантом который несомненно, Россия обладает, о чем вы уже сложно сказать, говоря о Западе и так называемых западных жизненных ценностях. Мы можем вспомнить опыт советского времени, когда впервые в истории такое огромное государство, одна шестая часть суши, стала жить по принципам, приближенным к социальной справедливости. В качестве духовного символа была попытка идеализировать, идеализировать Ильича, сделав из него вечный ориентир для всех поколений и слоев общества. Борьба с прошлым, приняв крайнюю радикальность, чуть не сгубила и Пушкина, отрезав от нас наше все. Сейчас у нас есть шанс переосмыслить то, что было нашей верой в течение ряда поколений и попытаться ответить на вопросы, связанные с тем, плохо это было, или неплохо, или очень даже неплохо. Что такое вера? Мы можем увидеть на примере тех ориентиров, которые нам выставляют на показках святость. Честно говоря, всю жизнь думал, что святое – это тот, кто делает только добро. Спасает кого-то, исцеляет, творит чудеса, исторгает из скалы воду, воскрешает мертвых и делает нищих счастливыми, в том числе и духом. Сейчас мы живем в такое время, что святость не воспринимается так однозначно. Но после фильма «Матильда» и истории раздутой связи с этим можно продолжить. Святых у нас много и просто, просто исторических деятелей. Начиная с Александра Невского, Ушакова, заканчивая теми, кто по сути под табу для нормального разумного человека. Это и тот, благодаря которому Русь-матушка потеряла свою душу на долгий 21 век, и основатель магометанства, и даже, например, Будда, не в обиду поклонникам и поклонским, простите, поклонницам неких исторических, живых, обычных исторических деятелей, которые особо начали выделяться на фоне других, скорее всего, через пару сотен лет после самих событий. Итак, к чему мы все-таки ведем этот разговор? Вот смотрите, в 2017 году, так или иначе, правдами или неправдами, кровью или вынуждены мирой, немецкими классаксонскими деньгами или чистыми энтузиазме пришла на Русь матушку команды Ильича. После корячих прений решено было все-таки оставить Россию в живых и вести ее к светлому будущему, воспитывая попутно для этого советского человека. Что для этого нужно было? Ну, конечно же. Зачистить экспериментальную территорию от ненужных классов и мешающих систем мировоззрения – одно еще и новая вера. Из Ильича сделали идола, но попутно из Николая сделали мучеников. Вот они, механизмы человеческой истории. Зачем-то стали разрушать добротные, красивые памятники архитектуры, вместо того, чтобы под рамочку поставить Ильича, Марса и Энгельса – Красную Святую Троицу. Поверьте наше наблюдение, бабушки бы привыкли и молились бы светлому будущему уже в этой жизни, только отодвинутые во времени вперед. Помолимся за то, чтобы внуки хоть хорошо жить. Сейчас наступила эпоха не реакции, причем, извините, с намеками на новое средневековье, когда никаких конкурентов наместники Творца не приемлет. Да, они делают хорошее дело, спасают людей хоть кого-то, я верный православию и стараюсь соблюдать традиции, посвящая, э, посещая все великие праздники, но стараясь также оставаться просто разумным человеком. И таким, как я, не очень э, понятно, когда Исааки превращают в очередной храм, не обращая внимания на маятник Фуко, величайшую архитектуру и прочее, прочее. Никто не отменял семь смертных грехов, два из которых сребролюбие и Чревогоди, прям-таки на расхват. Итак. Как вам картинка? Прихожая стройными колониями, славят Христа, как первого социалиста, целуют, протирая платочком лика Ильича, а под куполами возносится высь к солнышку, серп и молот. Все реально, товарищи, людям нужна вера. Это доказывал и Наполеон, и Гитлер, и Макдональдс. Все мы очень хотим верить в светлое будущее, но не знаем, как. Может, подумаем еще раз?